Так, друзья, всем привет! Это будет довольно длинное, но интересное видео. В этом видео я покажу вам чистку монет и не только монет. Хочу сказать, партнер этого видео аукцион Violity, на котором вы можете приобретать очень разные монеты, продавать свои находки, инвестировать в интересные артефакты и коллекционные вещи. Что будет в этом ролике? Во-первых, у меня есть несколько покупок вот приборы для чистки монет фирмы Лиштурм ссылочку тоже на официального представителя я оставлю в описании и несколько средств для очистки монет монет из серебра у нас вот и биметаллических монет честно скажу у меня для примера биметалла не будет и я буду Показывать, как чистить обычные монеты обиходные вот мне досталось несколько монет который пытался кто-то полировать довольно неправильный способ чистки выбрали потому что их не помыли химическим каким-то образом осталась грязь и потом просто попытались натереть их постой гои чем-то я купил эти монеты довольно дешево ну где-то в районе 25 гривен за монету еще до нового года и они у меня лежали ждали того момента когда я начну их как-то чистить есть у меня вот несколько монет там где остатки грязи есть есть монетка из обихода вот 95 -го года грязная есть тоже вот из у того человека, который чистил вот такая монета. На самом деле, люди обычные, которые не занимаются коллекционированием, они думают, что чем монета лучше блестит, тем она как бы новее. Но по факту, когда человек наберет сода и начинает тереть монету, он только убивает ее. Или, пожалуйста, никогда не делайте, не чистите чем-то таким, что может сильно повредить монету. Никаких э, соды, никаких таких, таких очень жестких э, веществ. Мы будем чистить специальными средствами, которые вот я приобрел. Э, вот так выглядит средство по работе с серебром. А, это, это у нас биметал, Вот так выглядит средство по работе и очистке биметаллических монет. А это у нас э, для серебра. Я их еще не открывал, так что мы будем сейчас это все открывать. Посмотрим, как оно все выглядит. Что у меня еще есть? У меня, конечно, еще есть э, вот такая э, пачечка монет. Тоже мне интересно. Э, это медные монеты, которые я купил одним лотом. Ребят, советую Аукцион Виолити, если вы только начинаете, просто вот э, заходите покупайте. Здесь вот можно купить было одним лотом, довольно дешево. Тут целая пачка монет, и довольно все старые. Обошлось мне это в районе 500 гривен. Все-все-все э, вот, эти, вот эти монетки. И они все-все, как видите, они грязные, они реально копанные. Э, в первую очередь я буду их стараться отмыть с помощью... Uh, вот этого вот прибора, который вы видите. Uh, вот так он, он выглядит. И с помощью вот конкретно этого прибора uh, попробую очистить вот эти приобретенные монеты. И попытаться найти там что-то интересное, ценное возможно и, и, и есть вот они очень грязные оставляют действительно как будто бы недавно <соценно> откопаны вот ну, я честно сказать это не, не совсем моя тема но мне было бы интересно что-то себе в коллекцию положить так как монет таких у меня немного но я вижу что они довольно довольно старые вот сильно профессионально как-то мыть я их не планировал начнем с того что в этот прибор разместим, а дальше уже от состояния монет будем смотреть. Так, вот эти, вот эти монетки, целое меня монет за 500 гривен, не, не помню, сколько там их штук. Досталась мне вот такая монетка, которую тоже можно будет помыть, а, Нильзиберовая, 99 -го года, кстати, довольно-довольно... А, редкая, она была у человека в коллекции и каким-то образом попалась ему на сдачу. Представьте себе, в те далекие года, когда можно было купить в Нацбанке эту монету по номиналу или платили зарплату и, не поверите, банковским сотрудникам заставляли их брать зарплату вот такими вот монетами. Да, зарплата могла быть не очень большой, там 40-50 гривен, и ну, это вот у кого-то было 70 гривен зарплата. Да, вот такие монетами могли давать реально зарплату, то есть заставлять людей покупать. И кто-то рассчитался, она вообще в очень таком э, неприкольном состоянии, ее, видимо, мыли, она в каких-то условиях находилась. Я думаю, ее можно улучшить, можно улучшить. И тоже недорого я ее купил. Если посмотреть по каталогу э, Максима Загребы, такая монетка у нас, э, где она у нас? Вот мы видим, видим монеты 92-х годов двухтысячных и вот у нас 99-й год и вот собственно эта монета, она довольно дорогая, в хорошем состоянии 300 гривен стоит, да так 175, я тоже в районе 150 гривен ее, ее купил, у человека она была, ему не нужна, тем более она у него столько лет пролежала дома и никак состояние свое не поменяла. По серебру, что хочется попробовать почистить вот этим серебряным средством, это по серебряным монеткам. У меня вот есть еще небольшая небольшой вот такая коллекция. Почистим вот такую монетку. Вот это китайская копия, я положил рядом, чтобы можно было реально сравнивать. Что по серебру, можно попробовать почистить вот эту монетку. Давайте я сейчас достану, покажу вам. Вот, я покупал на аукционе Виолити. Сейчас покажу вам э, вставочку, сколько она стоила. Э, довольно не сильно она там битая, царапанная, каких-то нету там на ней э, конкретных проблем. Недорогая, но ну, с другой стороны, кстати, она, видите, чищенная. Как-то невероятно. С одной стороны у нас патина, с другой стороны у нас она э, мытая, да, чищенная. Может быть, патина наносилась каким-то отдельным способом, сложно мне сказать. Потому что это не совсем моя тема. Кто по серебру, друзья, напишите, как, как вы думаете, каким образом наносилась патина на эту монетку. Но мы тоже ее попробуем помыть. Значит, если интересно, чтобы я рассказал по поводу копий и подделок вот конкретно этих монет, напишите в комментариях. Вот, вот так вот выглядит китайская копия, довольно грубая. Но некоторые люди, которые никогда в жизни не держали оригинал, могут действительно ее попутать и приобрести довольно дорого. Вот. Так что, вот такой план. Друзья, ну что ж, начнем. Начнем с вот такой монеты. Э -э, Недрагоценный металл. Низельбер. Э -э, покажу вам ее состояние. Видимо, видим потертости, видим какая-то ржавчина, что ли. Э -э, к сожалению. К сожалению, на этой монете. Но ну, прям сильных каких-то углубленных царапин я не вижу, к счастью, да, но вот это вот, конечно, такая ну не патина, но коррозия, можно сказать, есть. Мы будем ее э, мыть, попробуем вот таким вот средством биметал. Серебро, ну, серебро ставим для серебра, попробуем в биметале почистить. Как же у нас выглядит эта коробка? Кстати, довольно большая банка, довольно большая банка по деньгам она обходила, обошлась. В 264 гривны. Ну, может быть, сейчас от курса доллара евро она может э, дешевле, дороже. Так, ну что, давайте смотреть. инструкции, какой-то тут что-то я не вижу по применению. Есть вот небольшое вот такая у нас получается здесь ванночка. Мы можем... А, вот инструкция, кстати. Блин, ну я не думаю, что тут на украинском есть или русском. Ну, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что тут написано. Ребят, буду все наживо делать, так что, если интересно, ставьте лайки, поддержите, пожалуйста, надеюсь, монету я не сильно убью, потому что первый раз это делаю. Ну, хотя, это, это лучше, чем ее мыть, какими-то суперсредствами тереть и так далее. Так, давайте-ка подумаем, как бы нам отодрать эту штуку, чтобы тут ничего не залить. Так, сейчас попробуем это сделать с помощью специального устройства, скажем так, для открывания. Так. Будем по-хардкору, как да? Запах резкий. Больше хлорку напоминает мне. Так, ну что? Что у нас есть? Я такой еще пинцет заказал. Вообще, что-то хочется побыстрее закрыть эту банку. Достал, вот, открыл. Но что тут вообще, как оно все выглядит? Оно выглядит... Вот так вот она выглядит. Ситечка, соответственно... О, тут можно, гляньте, какое довольно глубокое. То есть можно туда нафигачить много монет, наверное, да, и погрузить. Так, давайте попробуем тогда это сделать. Что у нас? Монета наша. Вот она коррозиях, в грязи. И мы ее сейчас примерим. Попробуем отправить в это ситечко. Гляньте. О, нормально. Легко туда помещается. Все. Ушла. Давайте покажу вам, как она выглядит. Легла. Легла. Что бы туда еще отправить? Из биметалла у меня, к сожалению, ничего чистить не надо. Давайте попробуем какую-нибудь монетку обычную. Не знаю, можно ли так делать или нет. Я вам наверное, что будет с... У меня вот есть 95 пятый год. Конечно, можно с ней поэкспериментировать. Можно взять... Ну ладно, возьмем, начнем с 95 50 копеек, потому что это жалко. Давайте тоже разместим туда. Вот он, видите, в каком состоянии. Давайте покажу ближе. Грязная. Все, отправим. И засекаем время. Засекаем. Здесь еще у меня есть такая штука специальная. Вот так вот. Так. Ну что ж, пока она у нас там квасится, давайте посмотрим, что тут у меня есть. Во-первых, вот эта штука для чистки монет. Никогда еще и не пользовался. Как она у нас работает. Так. У нас такая, вот такая попырка была. Ага, есть щетка прям для отмывания. Наверное, как раз грязи. То есть, если берем монету и чистим, отмываем довольно жесткая такая, как зубная щетка, только маленькая. Так, как тут эта штука? Ага, вверх. Просто это судонышко поднимается и, видимо, заливается сюда водичка. В принципе, так, а где провод? Провода не видно. Провода-то и нет. А, ну здрасте, надо купить батарейки. Причем их до хрена. Сколько? Четыре, раз, два, три, четыре в батарейки. Конечно, это минус. Если я дома пользуюсь, у меня есть розетка. Почему бы и не сделать выход нормальный под розетку? Ну, сейчас будем искать эти батарейки. Так, будем искать батарейки. Давайте посмотрим, что нам, что нам собственно, за монетой чистить. Весь такой, видите, тоже в грязи. Довольно старые монеты. 700-й год. 1762 -й. Это у нас 1899 -й. вот Тоже какой-то 1700 год. Ну, как по мне, я думаю, такие монетки что-то стоят, если действительно еще ими заняться, их реставрировать хорошо. Ну, я делаю так для себя и чисто потренироваться. Они мне недорого обошлись. Тут, наверное... Все эти монеты за 500 гривен обошлись. Как тут, наверняка, какая-нибудь одна дорогая. Или, наверняка, в хорошем состоянии, я не знаю, монеты стоят одна, одна, может столько стоить. Да, там, там 400-500 гривен. Вот. Вот, прикольно. Прям зеленые-зеленые, гляньте-ка. Вот интересно, они в одном кладе находились или нет? в вот, гляньте, какая прям вообще монетка. Я таких и не видел. Друзья, у кого есть коллекция, напишите, что знаете про эти монеты. Так, одна-вторая копейки. Ну, есть вообще в хлам. Я не знаю даже, что с этими монетами. Может, можно как их спасти или нет? Так. Ух ты, гляньте как. Перчатки тоже немножко пачкаются. Посмотрите. Ну, я не в белых сегодня одел после перебора. Вы мне написали, что в белых перчатках перебрать монет не очень, но... Мне нравится в перчатках делать обзоры. Вот. Сегодня я делал специально черные перчатки, чтобы не это... Если грязные монеты. Вот довольно, гляньте, какая большая. Ой. 2 копейки. 800... 1840 года. Вот две копейки. В целом, я так вам показал, что тут... Что тут за монет целая пачка. Те, кто как копают. Ребята, напишите, как вам как думаете, это все может быть в одном в одном кладе, или это все поштучно находилось и формировалось в такую вот какую-то комбинацию лота ну, довольно симпатичные монеты, конечно так, все вроде показал вам, то, что здесь есть так, значит, что мы Какая задача? Мы вот эту штуку. Сейчас я раздобуду батарейки. И я залью водой дистиллированной. То есть какой-то такой вот. И загрузим. Что тут по инструкциям? У меня что-то из коробки какая-то инструкция есть. Не думаю, что, что там что-то новое должно быть.